Продолжаем наш эфир про остров Хайняни. Наконец-то мы дошли до экскурсии. Лена Цыганок, Максим Цыганок сейчас расскажут, куда они ездили со своей замечательной еще доченькой. Где были? Какая вот... Must-have экскурсия, которую, если вы приехали на хранение, если на нее не поехали, то все пропало. Ну, мне кажется, знаешь, в принципе, вот когда идешь на экзотику, то просто сидеть вот на пляже вот это вот как раз no must have, да, то есть обязательно нужно ехать на экскурсии. Но хочу сразу сказать, что мы ездили на экскурсии, все-таки выбирая из того, что мы были не вдвоем, а были с ребенком. То есть, и наше must have все-таки корректировался в формате. Э... Ну, для нас это более природа и животное. Да, например. да, то есть то, да. что, что ну, интересно. Было ей интересно. Да, ну начнем с чего? А -а -а. Зоопарка и сафари? Ну, да, да, мы получается четыре экскурсии посетили Мы э, все-таки думали ездить У -у -у. самостоятельно а потом, так как есть проблемы с языком, да, китайский мы не знаем, вот, интернет у нас только Wi-Fi был, мы все-таки решили ездить через гида, вот, ну, плюс еще ребенок, да, то есть, возможно, сами мы поехали сами. Просто, опять же, если мы были бы в самой сане, то, да, много экскурсий начинается именно туда ну, сейчас у нас пляжи показываются возле нашего отеля, да, на самом деле, очень такие широкие, белоснежные, и вот многие тоже читают по поводу, вот я раз уже так припрыгну, к да, с экскурсии по поводу песчаной блохи, да, вот, то как раз, ну вот говорят, что она есть на всех пляжах, но у нас как раз ее не было, то есть вот что-то. Да. Песчаная Да. Она пока плохих людей кусает. Потом надо побольше улыбаться, чтобы не кусала, ну вот если, да, скажем, такой хочется более отдаленный формат и уединенный, то вот как раз леншую, да, здесь ее, в принципе, нету. Блоги. Да, да. Ну и кстати, если говорить все-таки еще, да, про море, мы совсем не поговорили, то э, мы видим, да, что есть волны, получается, они и, и мелко здесь mm -hmm. было, получается, потому это было за счастье покататься на волнах, но ну, вот прям на какой-то такой хороший заплывчик, э, ну, скажем, не сплаваешь, но не всегда, то есть в зависимости от сезона, и, в принципе, э, если мы говорим, ну, вот, в том сезоне, когда были мы, то есть, да, это э, Новый год, говорили, что не совсем свойственно для них было где-то и прохладно какие-то дни, но и... Э, так, 22, 22, 22 градуса. было, да. да, на улице было где-то 27, 7, 28 получается Макро. вот ну были дни когда скажем где-то прохладнее кстати если вернемся к экскурсионке и к экскурсионке сафари за парк плюс вулкан она находится в самом хайкоу и туда как раз вот нужно ну, теплые вещи Например, вот если да. да включат фоточки видео то да. мы там прям вот в курточках то есть одеты потому что оно ну, значительно прохладнее как-то ну можно сказать ну сыра было вот ну если ты оделся то тебе нормально теплее чем да. в киеве так Это точно вот, к примеру, зоопарк, да, то есть то, что нам запомнилось, это классно, что в зоопарке везде есть контакт, все животные, которые не хищники, да, их можно кормить, э, там, бегемота, жирафа, э, там, слонов, верблюдов, страусов, ну, главное, чтобы они там не клюнули, то есть, ну, вот, а так, ну, дети вообще там очень классные. Ну, реально, да, как-то вот с этим бегемотом, вот такая, знаешь, такая паща прям открывается, то есть, да, а здесь вот, кстати, видно на видео, как раз вот, что, в чем сафари заключается, то есть такой скажем, нестандартные сафари, то есть вначале въезжаешь туда в, в своем автобусе, на котором ты приехал, в принципе, на экскурсии, uh -huh. получается. На любом транспорте, на машине, если ты а, ехал, ну, кстати, на автобусе, да. Да, только на своем транспорте. И вот там вот открываются две двери, не получается, видела, и, ты, да, да. и ты, да, получается, тогда попадаешь там, где хищники. Сразу там, по-моему, тигры были, львы, львы были. потом лигры были, это первый вот, раз. Вот, лигры, мы да. первый раз видели лигров, можно увидеть, то есть это лев, скрестили с тиграм получается лев, мама тигра, получается. да и они на самом деле больше по получается по по росту практически ну как бы по весу практически в два раза больше чем львы О. то есть ну и такие знаешь, знаешь? Ну, знаю, я даже если честно не знала что есть такие а даже... есть вас, например, да, да, есть, да есть есть ну они говорят они очень спокойные Бо... то есть они вообще кошечки, да, кошечки вот кошки кошки да. большие там Боль... 4-метровые кошки ну это, это мишки, это да. мишки да. Это все в сафари сейчас. Вот зо, это прям ну, в, в этом сафари, да. в автобусе получается. То есть выходить нельзя, там просто вот в автобусе едешь и смотришь. Ну а дальше уже получается. Мы едем, да, тут себе решил пройти дорогу, себе, да. Мишка, да. А дальше уже попадаешь в контактный зоопарк. То есть вот, вот, э, вот это, вот это, есть, лигр, да. это, это лигр, да. тигр, да. Это левый тигр, да. Да, видишь, такая маленькая получается у него Грифка. гривка, да, и при этом, ну скажем, полосочки да, тигра получается. Вот такие Ин Надо интересные Ну я тоже никогда не видела Даже никогда про такое не слышала Я тоже не знала, честно. да, да И вот тут вот, практически сейчас Максима, да, ну такие, знаешь Вот говорит, говорит, ну зоопарк Ваш телефон чуть что не компенсирует Но видео важнее было Да, каждый Корм стоит 10 юаней любого животного Любого, да а, кстати, здесь вот есть отдельно, получается, экскурсия с, с обезьянам, но здесь тоже, получается, обезьянки есть, вот где их можно покормить, получается, есть такая зона. Ну, в принципе, кто не поедет вдруг на остров обезьян, можно покормить обезьянок в зоопарке. Да. То есть, если эта экскурсия, допустим, классно, так как все равно едешь в Хайков, и в Хайков У -у -у. есть еще вулкан, он уже затухший, это самый большой вулкан на острове, да, и его классно комбинировать с вулканом. Ну, в принципе, нам так экскурсии да, изначально, да, получается, так... комбинировали. Вот тоже видно хорошо, как Рослигора такой красавец гуляет, да. А потом после зоопарка и после сафа. О, вот он. Вот, вот, такая, да. Но не знаю, как-то у нас нигде мы не кормили бегемотов, то вот есть, как бы, да, в зоопарке тоже контактные, ну, ну, бегемоты, и надо, знаешь, он открывает пащу, ну, и надо ему ему попасть. попасть. Да. Вот, ну, то есть такая. Ну, эмоции там, да. Надо себе надеть, и они, конечно, там. Да и взрослые, потом я думаю, а че я не кормлю я потому что я тоже хочу. Да. Ну классно, они так прикольно, прям как котики ждут. Да. И... Ждут, да. Да, да. А потом он так опускается вниз, там что-то там из тебе, да, жует. Вот, это коп. О, <laughs> и потом ты ждешь, да, когда он уже. В общем, потрясающая экскурсия для детей, для взрослых. Такой контактный зоопарк сафари. Вы рекомендуете? Да, да, да мы рекомендуем. Плюс потом еще можно скомбинировать это, вот, повторюсь, с вулкана. А, еще динозавры А, ага, кстати, да, да. В том же самом зоопарке, уже на выходе, идут, такая небольшая зона с... Знаете, недавно если не давно знаешь, давно. мне да, кажется, можно, можно немножко. Да, и кстати, довольно таких много здесь, на видео немного. что еще классно, у них сейчас зоопарк недавно привезли панду. Вот она, да, то есть там две панды, у нас, ну, только одна показывалась. Ну, ничего, такая хорошенькая. Очень так за ней понаблюдать, как она там играется. Такая милашка-милашка, да, мими такая, да. вот Классно. Куда дальше? Еще какую экскурсию отправились? Еще был остров обезьян у нас. То есть это, ну как, он называется остров вообще, это как полуостров. И там есть небольшая зона огражденная на острове, где много-много обезьян. Они просто бегают, в карманы залазят, на шею, на голову. То есть и вот так вот их кормишь. Ну там что? на самом деле надо подготовиться, то есть ну, подготовить еду, чтобы они не видели, как, как кормить. Потому что когда ты только достаешь с карманов, то есть они сразу же вот, у Максима прям, да. да, да где пару раз в карманы. Да, Ох, там даже зону. вот если ты с этим, с рюкзаком, то вот я наблюдала, когда у парня прям вот с рюкзака там все доставали. Вот Максиму тоже, там где-то будет тоже на видео видно, где вот так вот кормишь-кормишь, а потом она раз-раз, давай еще-еще, угу. то есть забирает. Но ты знаешь, вот я тоже читала по Отзывом. и с одной стороны очень интересно с другой стороны все-таки это ну дикие животные то есть и, а и... поцарапать да? вот здесь дикие да, животные. да есть. то есть и получается ну как бы даже вот они где-то могут немножко подраться то есть или еще mm. что-то ну если детки да то ну как по мне где-то могут так себя осторожно вести но у них там есть работники ну скажем этого как, как полиция, как то есть, полиция. Да, она они... ходит и сразу если что там с рогатками их стреляют а я спрашивала говорю, вы что прям в них и говорят нет мы рядышком просто чтобы их э, не пугать. Ну и, кстати, есть такая тоже, знаешь, по-китайски, как мне кажется, у них оп, есть... Оп. Да, да, смотри, сразу проверяет. А да. если так... так кулак держать, она начинает Начинает, начинает, да. да, такие. Вот, есть, как бы, э, скажем, полиция такая, где вот сидят, э, э, ну, как бы, потом в итоге такая тюрьма. Проленившиеся, где... те, да. которые да. то украли или кого-то укусили. Ну, как, не, не укусили, но mm -hmm. как-то там... Себя плохо напугали, сильно вели, да. там, да, или сильно прям там что-то, ну, как бы, по тебе ширили но люди, вот смотри, вот О -о -о! что творили. <смех> вот, да, где-то, ну тут то тоже не надо их, скажем, да, где-то, ну как, поощрять. По, поощрять к этому, да. Потому что все-таки вот когда видят какие-то яркие вещи или вот сумка, если приоткрыта, то они обязательно, обязательно помогут, да, дальше там все открыть получается. Вот. Ну, Корм тут они по А корму, кстати, зара... да, заранее да, можно. Заранее. Лучше... лучше заранее купить, потому что в самом парке он где-то 20 юаней стоит, э, возле парка по 3 ну, и, и Это очень вот классно. Угу. Да, это водная де деревня, да, там народа, который постоянно ну, говорят, что здесь люди есть, э, они никогда не выходили на сушу. Ого. Э, вот, сюда тоже в экскурсии она не включена. Сюда можно просто самостоятельно, да, или с, с острова зайти, или там есть такая лодка приехать. Тут у них свои улицы есть, вот в каждой этой ячейке, это как огороды, да, они там выращивают жемчуг, репах, жемчуг дальше выращивает а. Всяких жирность, морскую выращивают, ну, довольно-таки интересное место. В общем, я так понимаю, что у вас остались вопросы, наши зрители, у вас экскурсия, про которые можно рассказать. Я думаю, можно будет еще сделать один эфир, посвященный острову Хайняни. Пишите в комментариях что бы Чтобы хотелось узнать, да. чтобы хотелось узнать, возможно, про путешествие с детьми на остров Хайнянь. Все детали, все нюансы. Я думаю, что будет еще один эфир, посвященный. Я думаю, да, да. Осталось еще много чего. Очень сказать. Так что спасибо большое, что пришли и поделились сегодня фоточками, видео, вашими эмоциями. Но вы, зрители, пишите комментарии, лайкайте, конечно же, это видео. Спасибо, Спасибо. всем Спасибо. до встречи, пока!